Банде Гурупада Дандам Бхакта Бинда Сама Нитам Се Чайтанна Прабхум Банди Ниттанананда Саходитам Се Нандрандана Нагвандирадхика Чарна Дайам Гопи Яна Сама Юктам Биндаванам Ману Банша калпотору ашке паасиндубе вач. Патита ананг пабуни бхавишна Сновати пади деви саттваттойи наму нами Нараянамас китто норончайва нороттамам девин сарасватинг васам дато жайю ом дейра Шанкхирто ней Бхакти промодакш Jagodarun, дейям сада при вabhagnam abhistraduham, титаспадam siva viranjutam saranam, bhita <coughs> bande Биспуре жить, такими пикобо в душу даруешь. Порнану рагро сасагро и Кришна Срива-двай-двай-дхададхар-сива-садихы бхакта Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Рама Рама Рама Рама Азан уламбита фуҷоу канока бода капитару хамала я таакшо бишам бароу дижаваро жугадармупалоу банде Hare Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Ганги Джам. Сура Бхаван рупен садан нра нам Ганга таранг рамания Ваги саджусо бадане лакшмии жасача Хари Кришна Хари Кришна Кришна Рама, Рама, Хари, Хари. Жадите, Си-сила-бхакти-ши-дханту-сарасвати-гаслами-джага-прахупахат -гу -пра -ши Прагхупат гуру сказал, что человек, который лишен анугатия, подобен животному. Человек, который лишен общения с саду, подобен животному, даже еще хуже, потому что животным руководят его инстинкты, у него нет разума, но мы люди, им обладаем, поэтому мы можем, у нас есть право выбора как действовать. В Бхагаватам не говорит «В действительности животные и люди практически идентичны». Как у животных, у людей рождаются дети, они также едят, совокупляются. Есть лишь единственная разница. Люди наделены особым разумом, благодаря которому они могут различать, что есть хорошо, а что плохо, что делать следует, а что нет. И также люди могут достичь развития сознания, достичь его высшего развития. Если человек хочет, он обретет такое развитие. Если не хочет, он уподобляется животному. На английском есть пословица «Господь помогает тем, кто помогает себе сам». Нечто подобное говорит «Гита». Они на самом деле извлекли эту мудрость из «Гиты». Бхагаван там говорит, постарайся помочь себе сам, постарайся выйти из-под влияния Майи, освободи себя. Потому что если ты сам этого не хочешь, как я могу тебя освободить? Прежде всего, необходимо искреннее желание желание. Я хочу выйти из-под влияния Майи. Но если вы не хотите, обусловленная душа имеет право свободы выбора. Поэтому гуру и вайшнавы не оказывают никакого влияния. Они не давят на душу, не заставляют ее. Потому что, если они будут давить на, на, ж, на человека, в таком случае это превратится в карму, а не в бхакти. Что делают вайшнавы, Они показывают совершенный образец. Они показывают образец поведения, совершенства, следования всем предписаниям. И ученик, слушая харикатху от учителя, обретает вдохновение следовать Ему. И благодаря этому у него появляется желание освободиться от влияния Майя. Не позволяйте себе спускаться до, до самых низов. Не погружайтесь в депрессию. Не призывайте ее в свою жизнь. Депрессия в действительности бесполезна. У саду никогда не бывает депрессии. Ни при каких трудностях, ни при каких обстоятельствах. Он может даже быть перед смертью, стоять перед смертью и знать, что в следующую секунду он оставит тело. Тем не менее, он не испытывает ни каких волнений от этого. Этому есть свидетельство в шастрах. К примеру, Джадап когда, когда его поймали, чтобы принести его в жертву калии, и уже подняли над ним топор, чтобы обрубить ему голову. Тем не менее, он нисколько не испугался. Он даже не сопротивлялся, он не спрашивал, что вы делаете, что я сделал, за что вы меня убиваете. Джада Махарадж был спокоен, потому что он знал, что все прямым или косвенным образом, все, что не происходит, происходит по желанию Бхагавана. Возможно, сейчас желание Бхагавана таково, что я должен умереть. Примерно 30 лет назад я посетил где Божество Бадракали, где и хотели принести в жертву Джадабарату. Из этого самого Божества вышла Деви, ужасно разгневанная. В руках ее был а она вырвала меч из рук из этих негодяев и убила всех их, отсекла им головы. Всюду была кровь. Это описывает Бхагава А потом она от, отпинывала их головы, Как, как в футбол играли этими головами. So you know, even Devi, even Devi, так вот, знаете, что даже Деви защищает Вайшнавов. So, Всегда и при любых обстоятельствах. Поэтому Maya. Maya, right? в, в действительности Деви — это Мая, это Кали-Ма. Так вот, Кали ничего не может сделать преданным. Very, very Она хочет служить вашнавам. No. Если вы думаете, что вы можете купить книги в магазине и изучать шастры, вы их никогда не познаете. Никогда в жизни. Потому что это возможно лишь по милости Гуру. And and shastra, Это фундамент, благодаря которому вы сможете понять шастры, и затем делиться этим пониманием с другими. Люди часто склонны размышлять, кто есть Вайшнав, а кто им не является. Но уверены, что у вас есть право судить, уверены, что обусловленная душа может решать, кто Вашнавом является, а кто нет. Возможно, ее просто обидели, один, один Вайшнаф ее обидел, а другой Вашнав, наоборот, был к неблагосклонен, и поэтому она решила, что тот, кто обижает ее, не является Вашнавом. Итак, люди могут говорить все, что угодно. Мати материальные люди, материалисты. Но нас никак не должно это волновать. Так вот, если вы думаете, что Дивья Гьяну так легко обрести, просто читая книги, почему ее ни у кого нет? Или просто принять... Прибежища. То есть если бы ее действительно было просто обрести, она была бы у всех подряд. Тем не менее, это крайне редкий случай, когда мы видим действительно ее присутствие в людях, в преданном. Ее редко обрести, потому ред, сложно обрести, потому что главное, что необходимо для ее получения, это гору крипа. Казалось бы, преданный живет в Мадхе, следует экадыши, читает шастры, принимает просад, совершает служение. Тем не менее, он никак не может обрести бхакти. Это происходит из-за того, что у него нет любви к Гуру -деву. Если у него есть сильная любовь, это единственный критерий, благодаря которому Not. можно обрести все. Если у человека нет такой сильной любви к лотосным стопам Гуру Падмы, он может выучить все шастры и совершать много, казалось бы, служения, деятельности. Тем не менее, они не принесут своих плодов. Потому что любовь в Гуру Падападме это основной фактор, на основе которого мы сможем обрести осознание. Если бы я смог изучить. Шримат Бхагаватам, Бхагават. так просто взять и осознать его. Как, как посмотрите во Вриндаване, повсюду, и В ну, Вайотхи изучают Рамаю, но во Вриндаван изучают Бхагаватам, и думают, что просто изучая эти шастры, запоминая их, я я смогу их понять, постичь. Так думают тысячи людей. Они считают, что просто запомнив ша шастры, они могут давать лекции на их основе. Я могу, я могу лишь говорить то, что я чувствую в сердце, то, что я осознал сам. Все готовы давать лекции, но пока мы не примем прибежище, садгуру, пока мы не изучим шастры под руководством чистого предного, осознание не появится. В связи с этим я хочу привести один пример. Один ученый человек считал, что он пандит. Он был браманом. В Баранасе он изучал веду, веданту. Вернулся назад в свою деревню после правления после того как закончилось so, правление британцев you... каждая территория была king, в каждой территории правил follow. Определенный управляющий человек. used to give accommodation to the students. Those are coming from Nepal, here, there, to, to learn okay, okay, you can stay and do some clean. Uh, they are okay. Will, they are going to do some they can take some prasadam, okay? Так вот, он обратился к царю. Грума хорошо сказал, говорил, что многие приходят ко мне, но их целью не обрести Бхагавана. Они хотят получить саньясу или хотят чего-то еще, но на самом деле они приходят не для того, чтобы любить меня. Мне лично сказал это Гуру Махарадж. Они приходят сюда, чтобы заработать репутацию, чтобы потом они имели право сказать, я получил саньясу, бхактипан, пурига с вами мухараджи, кланяйтесь мне, давайте пожертвования. Часто Гуру Махарадж говорил это. Они изучают шастры для, не для, того, чтобы, для того, чтобы зарабатывать деньги, не для того, чтобы обрести трансцендентное знание. В нашем обществе почитаются те, кто хорошо говорит, те, кто имеет те, кто много знает, и те, кто умеет красиво говорить. Поэтому-то я и говорю, что мы не можем сами решать, обусловленные души не могут решать, кто является Вайшнавом, а кто нет. Глупцы не могут решать. Пусть они сначала поймут, кто они сами, а потом судят вайшнавов. Так вот, Пандит вернулся в деревню и захотел снискать расположение царя. Он пришел и сказал, о Раджа, я... Получил образование в Варанасе, а теперь хотел бы продекламировать шастры перед вами. Царь был очень благочестив и сам обладал небольшими осознаниями. Вот это он сказал, Пандиджи, ты можешь читать Бхагаватам вновь и вновь сам, но не декламировать их перед другими. По сей день ты не можешь читать Бхагаватам мне. Отправляйся домой и читай вновь и вновь. Спустя шесть месяцев Пандиджи опять пришел к царю и сказал, «Я могу ответить на любой ваш вопрос, поэтому я могу вас обучать Бхагаватам». Но царь сказал, «Ты не получил милость Бхагаватам». Отправляйся назад, домой, изучай его, читай, читай, а затем возвращайся. Этот пандит был крайне возмущен, думал, как это так? Я все выучил, а царь меня тем самым оскорбляет, говоря, что я обладаю недостаточными познаниями. Но, конечно же, он ничего не мог сказать в ответ, потому что перед ним был царь. Этот пандит очень бедным. Он был очень-очень бедным, и в конце концов он понял, что я столько учусь, я все беднее и беднее, учил я Бхагаватам для того, чтобы разбогатеть. И в этот, ну, он понял, что все бессмысленно. И в тот момент он понял, что все бессмысленно и ощутил отречение. Он увидел бессмысленность материального мира и сказал: "Я не могу больше жить в этом материальном мире". И так он отрекся от всего. И опять назад поехал в Варанаси и предстал перед божеством Вишванатха. Сказав, возьми меня, я предаюсь тебе. Сел перед ним, сел перед, перед ним и стал по, и стал э, декламировать шастры. Я делал нечто подобное, когда по 8 часов я сидел и читал Бхагаватам один перед Сурья-Бхагаваном на Сурья Кунде, целыми днями, чуть-чуть готовил собирал пожертвования, собирал Мадхукари, готовил и все остальное время проводил за чтением Бхагаватом, потому что тем самым я хотел удовлетворить Бхагавана. Я знаю, что Бхагаван смотрит, когда я пытаюсь удовлетворить Бхагавана, Также заботиться в ответ обо мне. Царь заметил, что пандит никак не возвращается. Он послал Гонца, чтобы узнать, что с ним происходит. Все стали искать. Никто ничего не знал. В конце концов, один человек сказал им, что он отправился назад в Аранаси, потому что он... Ему стало неинтересна мирская жизнь. Тогда царь очень заинтересовался. Он захотел отыскать его там в Аранасе. Долгое время искали. И нашли его за уединением, за уединенным чтением Бхагаватам. Он плакал. И царь пришел туда к нему, предложил ему поклоны и сказал, Пандиджи, я... теперь я пришел к тебе, чтобы слушать Бхагаватам. Но ты же сказал, что я не квалифицирован. А сейчас... сейчас ты квалифицирован. Ты обрел милость Бхагаватам. Поэтому сейчас ты можешь рассказывать Бхагаватам. У тебя нет никаких желаний, поэтому я хочу слушать от тебя. Я сам оставляю свой сам свой царский пост и оставляю все и буду слушать от тебя Бхагаватам. Рамананда Рай просил Махапрабху, ты мог бы 10-12 дней провести со мной, чтобы очистить меня. Махапрабху сказал, ну, что ж говорить о нескольких днях, я хочу провести с тобой всю жизнь. Пойдем со мной в к Шетру и будем там наслаждаться милостью расы и Кришны. Когда Гуру Падпадма увидит, насколько я ничтожен, он прольет на меня свою милость. Когда он увидит, что у меня нет ложного эго, я сам понимаю свое положение. Он автоматически даст мне милость, и мне не нужно будет просить его об этом. Возможно, я не вижу Гуру Махараджа, но он всегда со мной, и все время способствует тому, чтобы я получал сознание. Гордость. Мысли о том, что когда я вы занимаю высокое положение в этом your... мире. Абсолютно you know, you know, бесполезны. Когда мы оставим тело, нам не помогут ни, so ни репутация, ни, не что было, что ни что бы то ни было еще из этого мира. Ничего, абсолютно ничего мы не сможем забрать с собой. Единственное богатство, которое может унести с собой душа, это бхакти, это любовь к Господу. Если вы забываете об этом, не приходите сюда, потому что это будет бессмысленно. Что я, как я смогу вам помочь, что я смогу вам дать в таком случае? Таким образом, просто читая Шримат Бхагавата, там милость его я получить не смогу. Точно так же и читая Черетамриту. Для начала мне необходимо получить милость Гуру. Примеры этому есть в Упанишадах. Гурупат Падма поручил своему ученику Упаманию. Служение пасти коров. Отправляйся пасти, а потом возвращайся с коровния. Возвращайся тогда, когда коров станет сто. У него не было с собой ни еды, ни питья. Иногда он приходил к, к своему гуру, к, кланялся, он, и гуру спрашивал, ты как, что ешь? Он ответил, иногда я в, в деревнях что-то прошу, собираю пожертвования и ем. А Гурдев удивился, почему All ты просишь people, у кого-то еще, people. ты должен просить come у immediately, меня. Immediately Точнее, точнее не так, если ты собираешь пожертвования, ты должен приносить все, что тебе дают мне. И он отдал все, что насобирал. Спустя один-два месяца он опять пришел на Даршангуру. Тот спросил, похоже, ты очень хорошо выглядишь, что теперь ты ешь. «Ну, Просто я собираю пожертвования, я приношу вам, а потом я иду второй раз собирать пожертвования и уже беру себе. Нет, нет, это неправильно. Ты должен отдавать мне все, все необходимо отдавать Гуру Деву. Хорошо, Гуру Дев, пожалуйста, прости, я буду приносить и вторые пожертвования тебе. Спустя два-три месяца он вновь пришел к Гуру, чтобы за его милостью. И Гуру вновь спросил, как ты поддерживаешь жизнь. А ты опять выглядишь очень хорошо. Я пью молоко коров. О, молоко коров, только телята могут пить его. Также у нас в Гошале, мы не пьем молоко коров, мы все отдаем Бхактину Такуру. Наша Гошала для служения, не для наслаждения. Так, у тебя нет права пить молоко коров. Спустя еще несколько месяцев в Абхумане вновь пришел Гуру и же тогда сказал, что я питаюсь ä, тем, что срыгивают телята после того, как они попили молоко. А Гуру сказал, о, они очень милостивые, очень добрые, знают, что ты голодаешь, поэтому специально они делают это, срыгивают, чтобы накормить тебя. Больше, Больше не ешь этого. Все это время Гуродев проверял своего ученика. В конце концов, ученик пришел в полное замешательство. Он не знал, что, что теперь есть, чем питаться. Он стал есть какие-то растения, листья. Он был очень голодный. Съел каких-то листьев, они оказались ядовитыми, из-за этого он ослеп. Ослепнув, он бежал по лесу и в конце концов упал в колодец. Оттуда стал звать Гурдев. Гурдев, помоги. Гурдев, конечно же, ничего не знал, но в конце концов он пошел на его поиски. Он искал его по всему лесу. Он звал его. И в конце концов нашел. Как это произошло, как ты оказался здесь. Я был очень голодный, ты сказал мне ничего не есть. Я тогда наелся ядовитых листьев. Гурудев достал его из колодца, обнял. Я не упоминал один важный момент. До того, как ослепнуть Упаманию, поня... обрел Брахма Татву. Его Агнидев Брама не зашли к нему и наделили его этим знанием за его Гуру Саву. По милости Гуру, Гуру Дева, он вновь обрел зрение. Гуру Дев попросил Бхагавана об этом, потому что он ослеп из-за того, что служил мне, совершал служение мне. И то же самое произошло с Курешем и Рабханаджачари. Равно же попросил Божество, чтобы Он вновь наделил зрением Упаманью своего ученика, потому что тот лишился зрения из-за служения мне. Опамания попросил Гуру, пожалуйста, надели меня знанием, познанием Шастер. Гуру сказал, но ты же уже получил Брамататву, то есть знание шастер от брахмы. А тот сказал, что нет, мне необходимо твое, твои. Я хочу научиться этому у тебя. И тогда Гуру стал читать, обрел осознание. Так вот, если мы кого-то видим, если мы видим, что преданный, обладает тонким познанием шастер, это, несомненно, по милости, гуру. шлока, с которой я сегодня начал, очень важна жади те хари па ду саро ю суда расопану парамета ямсататам тя жу пам тя жу те йограмму если вы хотите обрести расу, вам нужно оставить материальные все материальные связи. Компромиссов между материей и транснетным не бывает. Я знаю, что для вас это будет крайне сложно, тем не менее, это необходимо. Отказ от материального необходим. Ради вашего же абсолютного блага. Итак, Гурудев не идет на компромиссы с учеником. Он не позволяет ему наслаждаться материальным миром. Так делают только материальные гуру. Но такие гуру не могут принести благо своим подопечным, своим ученикам. To give Несколько, uh, какое-то время назад so мне рассказали о том, что один ученик and пожертвовал кроры рупиев своему okay, sannyasi okay, And Итак, Сад Гуру никогда work. не идет на компромиссы с материей. They cannot. В тратят лаки рупий like для того, чтобы обучаться in ситханти. Но что произойдет, если What мы заинтересуемся? Материальной жизнью. К концу жизни вы можете осознать, что у вас миллионы долларов и ничего кроме них. Что все, что было у вас относительно бхакти, исчезло. Я много раз говорил, что западных преднам к западным преданным необходим особый подход. Они готовы оставить наслаждение при условии, что вы можете им что-то дать, если вы, если у вас ничего нет, чем что вы можете, как вы можете помочь другим. Anyway, that we are going to learn from this, you know, we are going to learn from this avadhus sanyasi. We are going to learn from this avadhus that this, you know, that caterpillar, I was speaking now, to catch and put into the hole uh, is, uh, no, is, going to catch that insect and going to put into hole katari. the hole, and it's a miracle oh, simply by meditating on that, you know, that insect, his body and behavior, everything changes. How possible? Why not possible? Possibly. Uddhavji Maharaj, Который расставляет сети, паутину, и в нее попадает насекомое. Мы видим, что Уддаваджи Махарадж еще при жизни стал, обрел облик, как у Кришны. Его тело было сияющим, подобно Кришне. А, точнее, изначально у него, его тело было сияющим, но затем он стал в точности как Кришна. Его кожа стала темной. К тому же он носил одежды, которые Кришна хотел уже выбросить, как изношенные, но Одал Махарадж брал и до нашего. Saruppa, it's called Saruppa. It's called Saruppa mukti is separate. Uttarajimana never asks Saruppa, don't become confusion. Uttarajimana never asks any mukti. Saruppa mukti no, but he is uh, look same looking like Krishna. So, it's possible. Why not possible? Everything is possible, you know. So, I already told some hosts, также, как мы знаем, ракшасы могут перевоплощаться, пере, менять свой облик, к примеру, как Путана, которая стала выглядеть как лакшми, а до этого она была ужасно уродлива. Она приняла прекрасный образ облик. И благодаря этому, благодаря своему впечатляющему внешнему виду, она спокойно прошла в комнату Кришны, и никто не преградил ей путь. Она спокойно взяла Кришну на руки. Мама Рахи не смотрела, она видела все, тем не менее, она не могла вымолвить слово. Конечно, маму Ишоду и маму Рахини никто не может обмануть. Тем не менее, Йога Майя устроила ситуацию таким образом, потому что если бы она этого не сделала, лила бы не произошла. Когда в этом мире происходят какие-то обманы, это из-за Маха Майя, а в лилах Кришны господствует Йога мая. Также, как я говорил вчера, Равана, казалось бы, похитил Ситу, тем не менее, он похитил не настоящую Ситу. Его брат говорил, Равана, зачем ты од... принял одежду саньяси? притворился бы Рамой, стал бы, принял бы его облик. Но Равана сказал, я же не глупец. Я вначале пытался следовать такому плану, просто принять облик Рамы, но когда я думал о нем, как только я начинал перевоплощаться, я больше не мог быть прежним Раваной. Мои порочные желания уходили, Я хотел оставаться таким, как я есть, но не получалось. И поэтому я отказался от этой идеи и просто принял одежды саньяси. Таким образом, медитируя на лотосные стопы Кришны и Харикатхи, еди... то есть одно и то же, медитируя на лотосные стопы Гуру и Вашнава, Мы избавимся от наших пороков. Мы не сможем оставаться таким, как мы есть. Так вот, насекомое, которое поймано в паутину, в страхе, постоянно думая о пауке, само приобретает облик паука. So due to deep med meditation, Gopika they also speaking in говорят, если ты не примешь нас. Точнее, это сказано в Бхагаватам, если ты, Кришна, не примешь нас, мы оставим свои тела и уже после смерти придем к Тебе. Ты не можешь нас отвергнуть, ты же сам позвал как говорит, что демоны Мухараш говорит, <звук> что <звук> демоны, <звук> думая <звук> о Кришне, <Interesting>. что <звук> могут убить <звук> его. Now Avadhu мой speaking. My паук Twenty third guru is spider. My third, my я наблюдал за тем, как он плетет паутину. Даже, so advanced, Даже современные технологии не могут произвести такую so advanced, тонкую Вещь, как паутина. Точно так же, как и пчелы не могут, как пчелы собирают мед, ученые не могут сделать ничего подобного. Чтобы получить мед, необходимо обратиться к пчелам, сколько бы у вас не было денег. Точно так же, чтобы обрести бхакти, нужно обратиться к преданным. Только сада может собрать суть шастры, сливки, собрать сливки с шастры и дать вам. Шукадева, Шукадева Гасвами, а, простите, Бхактина Такур спахтал все шастры наших Гасвами и преподнес их в сгущенной форме нам. Но мы настолько глупы, и слепы, что не можем видеть сокровища, которые ждут нас. В обществе гаудиев, общество гаудиев настолько богато, что никакая другая сампрадая не может сравниться с богатствами, которые содержатся в и ситханте. непостижимые сокровища. Тем не менее, мы не способны войти в Гаудия -матх, Потому что для этого необходимы качества, которых у меня нет. Но когда мы войдем в Гаудия -матх, мы будем поражены. Raknaga, Singha, What is? What I look? What I am watching? This is Bindavan. So from standing, they are all standing outside. They are all standing outside Goriamart. They are standing all outside Goriamart. They are standing all outside Goriamart. I am speaking so forcefully. They are all waiting outside Goriamart, not inside. Gorya. They can claim here. Те, кто не понимают сокровищ Гаудия Мадхат, те не могут быть and внутри can, него. Can Kind of Даже мои вади из Шри продают последователи. Подобное говорят говорят подобное. К примеру, в Варанаси есть два главных института. Первый у который был основан одним человеком, который обладал глубокой любовью к Прабхупаде. Он сам сказал, что я ни перед кем в своей жизни не склонялся, только перед Прабхупадой. А второй университет, Акханда Нанда Университет, так вот, стандарты первого института гораздо выше. Во время экзаменов студенты списывают во втором институте... А, точнее, не так. Можно на экзамене списать... Так вот, во втором институте я сам слышал, как э, ученики, обращаются просили, Vedanta, Vedanta. Can, can ученики обращаются к руководству и просили, чтобы те нашли того, кто бы смог Гаудия, обучать их Гаудия, Гаудия веданте То есть даже там они осознают, Но, что Гаудия Веданта, не превзойди не... Но учителя, говорят, давайте лучше изучать Рамануджача Виданту, потому что она очень, она очень распространена, но для Гаудия Виданты мало кто ее хочет изучать, да, она самая возвышенная, тем не менее нет тех, кто хотел бы ее изучать. Мы хотим, чтобы в нашем, в нашем институте работал профессор Гаудия Виданты. Тем не менее, мы не сможем найти учеников. Гаути Гауди Веданта, Сидханта, Сандарбхи — это самое возвышенное, что только может быть. В этом мире ничего не что могло бы сравниться с, с ними. Это непревзойденное сокровище Гаудиа Матха общество гаудиев. Тем не менее, кто, кто, кто готов воспринять его? Почему, почему в нашем обществе никто не заинтересован изучать это сокровище? Бхактина Такур, лидеры, это пишет Бхактина Такур, ответственные лидеры, за, за то, что сейчас, за то, что сейчас сложилась такая ситуация что я ничего Итак, вы мой 23-й гуру. он плетет паутину. И после того, работа причина, я после все I can explain this point tomorrow. So go on here, and try to very I told you, study, you can remember. What I told. Chamaguru Sharam. Nigamakalpatarur если вы хотите пересечь материальный океан, у вас в этой жизни есть все возможности для этого. Не тратьте, не тратьте эту жизнь в пустую.